Как проходит фестиваль учителей. Педагоги со всей России приехали в Елабугу делиться опытом и посещать мастер-классы. Ожиданий немного, потому что здесь очень классные специалисты, очень классные люди, очень хорошая компания. Виртуальный помощник будет и у геологов. На круглом столе ученые Казанского университета представили проект «Когнитивный геолог». В первом этапе это точно веб-портал, в дальнейшем возможно мы... Подумаемся в мобильном приложении. Уже не можешь обойтись без телефона? Как лайки в соцсетях вызывают зависимость? Все, наверное, в свой цикл самовыражения, человек хочет себя показать, посмотреть на других и через некоторое время заниматься большой зависимостью с этой информации. Потому что раньше таких точек информации не было, больших газет и книги. Их отпечатали раз, дай бог, в неделю, то есть читали и все, этого было достаточно. Всем привет! В эфире Универ а в студии Софья Чугунова. В Казанском федеральном университете опубликован приказ о зачислении студентов на бюджетные места. В рамках основной волны на программу бакалавриата и специалитета поступили более 3400 абитуриентов. С 17 по 19 августа в Елабужском институте Казанского университета проходит 11-й международный фестиваль школьных учителей, где педагоги делятся опытом и участвуют в фестивальной программе. О том, как проходит мероприятие, расскажем в сюжете.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 в студенческом городке деревни Универсиада прошел плановый осмотр общежитий Казанского федерального университета перед началом нового учебного года. Он включает проверку коммуникаций, состояние мебели, комнат, бытовой техники и помещений общего пользования. Всего создано 10 комиссий из более 100 человек, куда вошли представители профсоюзной организации студентов, замдиректора по социально-воспитательной работе, сотрудники студгородка и департамента по молодежной политике КФУ мы будем проводить э, работы по устранению тех э, замечаний или тех недочетов, которые есть в наших общежитиях. То есть ежегодно э, эта работа является результативной, потому что она выражается то есть, э, в, таком, в косметическом ремонте тех или иных территорий зон смене, входной группы, в ремонте душевых. То есть это очень такая как бы совместная работа, которая дает хороший результат. Как нейросети облегчат жизнь работникам нефтегазовой отрасли? На круглом столе ученые Казанского университета представили проект «Когнитивный геолог». Смотрим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 Почему социальные сети вызывают большую зависимость у людей, когда мы успели настолько привязаться к телефонам и какие последствия несет высокая онлайн-активность, об этом узнайте в нашем следующем сюжете. Знакомая ситуация. Порой социальные сети завлекают нас настолько, что мы теряем счет времени, забываем обо всем на свете и погружаемся в нашу онлайн-жизнь. А ведь потраченное время можно уделить работе, заняться саморазвитием и каждый день делать себя только лучше. Еще, наверное, сводится к самовыражению. Человеку хочется себя показать, посмотреть на других и через некоторое время становится небольшой зависимостью от этой информационной. Потому что раньше таких источников информации не было больших. Да, там газеты, книги. Их распечатали раз, дай бог, в неделю. И, читали, и все, этого было достаточно. А теперь этот круг расширяется с помощью соцсетей и информации больше, и мы от нее становимся немножко зависимыми. Действительно, социальные сети забирают у нас очень много времени, которое мы можем провести с пользой. Но задумайтесь, если бы мы уделяли больше внимания своим родным и близким, своей работе, то тогда жизнь каждого, может, стала бы чуть лучше. Представьте, что вместо того, чтобы очередной раз пролистывать Инстаграм, люди занялись бы своей работой, то, возможно, их работа стала бы более качественной. Это, на самом деле, логично, потому что у успешного человека, он, у него загруженность, своей работой своей деятельностью гораздо выше, чем у неуспешного. Человек даже может зарабатывать неплохо, но он не считается успешным, если он работает на этой работе, например, уже 10 лет, получает свой небольшой оклад, которые его вполне устраивают, но успешностью тут особо и не пахнет. Успешные люди, которые поднимаются по карьерной лестнице. Ученые Казанского федерального университета разработали и испытали информационно-аналитическую систему автоматизированного мониторинга персональных страниц пользователей социальных сетей. Вы выгрузили пол людей уже с HeadHunter, Анализировали их. То есть как выявлялась успешность-неуспешность? Это, во-первых. Временное изменение вакансии у одного человека, то есть, например, он начинал с вакансии, который просил 25 тысяч, потом потихоньку возрастал, возрастал, возрастал, получается, он переходил с работы на работу и поднимал свою заработную плату. Это уже говорит о том, что он, ну, скорее всего, развивается». Жизнь каждого из нас уже тесно связана с социальными сетями. Она открывает перед нами множество возможностей. Дистанционная работа, общение с друзьями и родными, проведение досуга. Но очень важно вовремя остановиться и не дать социальным сетям поглотить нас полностью. Энджи Минибаева, Влетьяров, Универтньюз. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!